Как вызвать доверие у подписчиков канала Телеграм? Здравствуйте, люди интернета! Я Анна Сорина, снова с вами, онлайн-предприниматель и основатель бизнес-группы ДДД. Подпишись на мой канал и будь в курсе бизнес-секретов. Телеграм – тренд 2017 года. В России этот мессенджер набирает обороты, поэтому создать свой канал – это от Первоочередная задача каждого, кто продвигает свой бизнес в интернете. В Телеграме много различных интересных фишек и, конечно, здесь широко используются боты. Как создать у ваших подписчиков доверие и в то же время привлечь их к активности на канале? Показываю один из вариантов. Это использование бота-лайкера. Вы записываете мотивационное видео о своей жизни, документируете отрезок дня и в конце создаете призыв. Как это сделала я сегодня. Смотрим. Всем привет! Утро воскресенье. Как оно у вас началось? У меня со скандинавской ходьбы и еще с одной классной процедурки трехминутной, о которой я сняла видео. Скоро я, когда вернусь, я его вам покажу, это видео. И применяйте эту процедурку, особенно женщины. И тогда у вас все будет окей. Okay. Я желаю всем хорошего, продуктивного воскресенья. Семейн кругу. С вами была Ана Сорина. Тем самым я создала доверие у своих подписчиков и выложив предложенный вариант видео с полезностью на 3 минуты для женщин «Как стать богиней и сохранить здоровье и красоту» я привязала затем сюда лайкер. Вот лайкер-бот, который у меня уже э, привязан к моим каналам. И э, в этом лайкере-боте я написала «Призыв, вам понравилось трехминутное упражнение? Проголосуйте!» И переслала это сообщение с Лайкер-бота на свой канал. И сейчас мои подписчики, просматривая это видео, во-первых, я пускаю трафик и на YouTube-канал, и на канал Telegram. Вы можете это делать. И, и кстати, и запись на консультацию на, мой, на моем сайте. Э, также здесь ссылочка стоит под видео, поэтому трафик идет в нескольких направлениях. Тем самым вы прокачиваете свой канал Telegram, вы создаете доверие у ваших подписчиков живым видео, что вы не какой-то закостенелый и непонятный вообще человек или бот или непонятно кто. Вы живой человек. Вы показываете свою жизнь, документируете свою жизнь, и в то же время вы используете все ресурсы продвижения, которые у вас есть, тем самым прокачивая несколько этих ресурсов. Я вам желаю использовать канал Telegram по полной, использовать в канале Telegram все ссылочки на ваши аккаунты на страничке соцсетей, и тем самым вы привлекаете внимание к своему каналу. С вами была Анна Сорина из Санкт-Петербурга. Пока-пока!